не разведка ДНР сообщила, что на станцию Красногоровка, да, наверное, правильно так я ударить не ставлю, недалеко от Донецка прибыл, некий железнодорожный состав с бочками синего цвета, и украинские силовики в защитных костюмах эти вагоны разгружали. В этом районе также, согласно разведданным, находились сотрудники британских и американских спецслужб. Руководство ДНР пришло к выводу, что ВСУ может готовить некий теракт с применением какого-то химического оружия. И в зоне поражения могут оказаться порядка 70 тысяч человек. Ранее в руководстве ДНР, а также, напомню, и в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, предупреждали о возможности м, такой вот химической атаки. Диверсия могла стать поводом для нанесения удара по стратегически важным объектам республик. Можем ли мы сейчас с Донецком связаться? То, что нам известно. Было выгружено два вагона данные бочки были вывезены с территории того места, где они выгружались, и пока мы не знаем, в какое место их вывезли. Это информация на данный момент. Я неоднократно об этом говорил и всегда это подчеркиваю, что на данный момент данная провокация должна проходить на территории подконтрольной украинской власти, не на нашей территории. Был один момент, это связано с астиролом, это был теракт, о котором мы говорили, что предусматривается проведение теракта на химическом предприятии. А так данные мероприятия должны проходить на территории, которые подконтрольны Украине. Вас хотят сделать опцами, которые будут на заклане. Поэтому не допустите это. Вы люди, вы не животные.